Привет, ребята! Добро пожаловать в новое обучающее видео. Продолжаем совершенствоваться. И сегодня мы посмотрим на сайт, который я собирался показать вам уже давно, но как-то не получалось. И затем, после выхода первого эпизода третьего сезона «Мистера Робота», я понял, что наступило отличное время, чтобы сделать это. И речь идет о сайте под названием «Шодан». Итак, «Шодан» — это веб-сайт, особенностью которого является наличие поискового движка позволяющего любым пользователям, использующим его, находить определенные виды компьютеров — веб-камеры, роутеры, серверы, веб-серверы, FTP-серверы, которые подключены к интернету при помощи различных фильтров. Этот веб-сайт стал очень популярным в последнее время, особенно с увеличением количества устройств интернета вещей, таких как, знаете, холодильники, ваш тостер. Все то, что подключается к интернету, потенциально может быть проиндексировано на этом сайте. Как он это делает? Он использует сервисные баннеры. Это метаданные, которые сервер отправляет на клиент. Что делает Шоден? Он краулит интернет в поисках этих сервисных баннеров. И, собственно, использует метод под названием граббинг баннеров, который используется для идентификации сервисов. И также он производит сканирование портов, то есть он знает, какие порты открыты на этих веб-сайтах. И затем вы можете пойти на этот сайт и найти их. Здесь также есть полноценный API, полноценный интерфейс командной строки. И я вам его покажу. У меня тут открыта страница на Википедии про Шодан. Можете быстренько прочитать ее. Статья не очень длинная. Тут типа телега про то, кто его создал. Это был Джон Мэттерли. Шодан демонстрировали в различных сериалах, новостях. Им пользуются в Мистере Роботе. Например, в первой серии третьего сезона, если вы смотрели. И в общем, да, давайте продолжим. Зайдем на этот сайт. Легко и просто. Вот так выглядит этот веб-сайт. Это поисковый движок для интернета вещей, безопасности. И вы можете здесь найти много разных непонятных вещей. И я не собираюсь нажимать на какие-либо ссылки. Я лишь покажу вам, ребят. Советую использовать VPN, если собираетесь юзать этот сайт. В скором времени сниму видео про настройку VPN. В общем, мы здесь видим поисковый движок для электростанций и подобных вещей. Тут действительно творится реальная дичь. Собственно, если вещь подключена к интернету, если вы можете увидеть ее через интернет, то она, вероятно, будет и здесь. Используя эту поисковую строку, вы можете выполнить определенные поисковые запросы, которые вернут в ответ, ну, знаете, устройство или результаты поисковой выдачи. Я советую сначала создать аккаунт, если вы этого еще не сделали. Можете кликнуть здесь на «Эксплор». Увидите поисковые запросы других пользователей, самые популярные, недавно добавленные. Здесь мы видим избранные категории. «Промышленные системы управления», «Базы данных», «Видеоигры». И если нажать на «Промышленные системы управления», вы увидите вероятные энергетические установки. Мне интересно, что они из себя представляют. Но знаете, типа ветряные турбины, маленькие не очень. Ветрогенераторы, которые рядовые потребители покупают и ставят себе в огород или в поле. У них есть какие-то панели управления, и они открыты для интернета. Проиндексированы движком Shonen. И вы можете увидеть, какую мощность они генерируют и прочее. Здесь также есть кое-что другое. Например, система считывания номерных знаков. Вернусь обратно. Автоматический распознаватель номеров. Не думаю, что сейчас они отображаются здесь. Здесь есть различные протоколы, которые можно поискать. Но я реально советую создать аккаунт. Это бесплатно, потому что вы сможете получить ключ API, который нужен. Также есть платная подписка, благодаря которой можно увеличить количество поисковых запросов. И все такое. У меня уже есть аккаунт. Я зайду в него. Здесь просто нажимаем «Залогиниться». Все просто. Не нужно платить. Не парьтесь. И вы получаете ключ API. Этот ключ я поменяю после того, как запишу это видео. В общем, да, здесь данные ваши учетки. Они используются для выдачи результатов, в частности, через командную строку. Так что без них не обойтись. И давайте вернемся на главную и, собственно, выполним сканирование. Итак, например, если я хочу найти какие-то веб-сервисы, которые работают на Apache, я могу просто набрать Apache и нажать «Поиск». Движок выдаст вам какие-то сервисы на Apache. И вы можете увидеть, все это имеет Apache в заголовках. То есть используется сервер Apache. Вы также можете найти определенные версии. Здесь версия 2.4. И если мы наберем Apache 2.4 и нажмем «Поиск», ищем дальше, и видим, что здесь у нас Apache 2.4, Apache 2.4. Вы также можете отфильтровать по стране. Если вам нужна выдача по Apache в Великобритании, можно либо кликнуть здесь слева, либо набрать в поисковой строке «Country», двоеточие «GB», например, для Великобритании. Нажимаем «Поиск», и система выдаст нам сервера Apache из Великобритании. И все они открыты для интернета. Так что вы можете пойти и просто посмотреть на них, если это вам интересно. Они открыты. В общем, если нажать Explore, откроется эта страница. Самые популярные. Самые популярные — это веб-камеры. Нажимаем на «Вебкам», и запрос звучит так. «Сервер двоеточия SQ-вебкам». Это какой-то поставщик веб-камер. Все это открытые видеостримы, которые вы можете посмотреть. Вызывает много вопросов. Если у людей есть камеры, связанные с интернетом вещей, другие устройства в их домах, которые что-то снимают, Люди хотят пользоваться ими, пока отсутствует дома. То, в общем говоря, любой может ими воспользоваться, если защита, знаете, дерьмовая. В общем, вы поняли. Здесь есть и другие вещи. Много фильтров, которые вы можете применить. Один из моих любимых — это тег тайтл. Например, смотрите. Я пробовал BT Hub Manager, но ничего не нашел. Но если вы наберете «Hacked by», то сможете найти людей, взломавших веб-сайты. Видим здесь, взломан хакером под ником X-Ray, хакнут BlackWave, хакнут командой TeamCC, и все такое. Это поиск заголовков веб-сайтов. Что еще вы можете сделать? Допустим, роутеры D-Link открытые для внешнего мира. Просто набираем D-Link, так D-Link, ищем. Можете увидеть D-Link Systems, D-Link ADSL маршрутизатор. Link Systems — это все роутеры. Можете кликнуть на них. Я этого делать не буду. И давайте попробуем что-нибудь еще. ESS — система самообслуживания для сотрудников. Набираем. Возможно, будут открытые. ESS, ESS, ESS, ESS. Возможно, это то, о чем я думаю. Но нажимать на них я тоже не буду. Думаю, это какие-то, ну знаете, сервисы самообслуживания. Думаю, вы поняли, о чем я. Собственно говоря, так и работает Shodan. И давайте посмотрим на более интересные вещи, например, на командную строку. Ее очень легко установить и также легко использовать. Зайдем в раздел для разработчиков. Откроется страница developer.shodan.io. Здесь написано «Используйте всю мощь Shodan». Просто нажимайте «Установить CLI». Получите инструкции. Либо можете сделать так, как я сейчас вам покажу. А именно, сейчас я подкали Linux. Вам нужно запустить команду Easy, нижнее подчеркивание Install. Затем набирайте shodan. И эта команда установит его для вас. Если не ошибаюсь, easy install это модуль из питона. Так что, если питон у вас установлен, то должен быть доступ к команде easy install. Как только вы это сделаете, Shodan будет установлен. Просто наберите Shodon, и вы увидите здесь настройки. Вам нужно будет сделать следующее. Вам нужно будет провести инициализацию Shodon Init. И затем вам нужно получить ваш ключ API. И если нажать сюда, как я уже сказал, этот ключ я поменяю после снятия видео. Просто вставляем его сюда, и вы сможете авторизировать ваш API-ключ с вашим аккаунтом и вашей системой. Так что вы сможете продолжить и получать результаты. Итак, если набрать Shodan Search, давайте попробуем хост. Если набрать Shodan Host 8888, думаю, это должно сработать. Так мы получим информацию об определенном хосте. Готово. Shodan Host. Имя хоста — Google Public DNS. Страна США — организация Google — есть открытый порт. Это порт 53. И давайте теперь вернемся на главную. Забьем рандомный IP-адрес. Ты будешь моей целью. Копируем. Shodan Search. И вставляем сюда адрес хоста. Упс, что-то происходит, куча всего. С этим адресом какая-то ерунда. Не буду его юзать, он какой-то странный. И давайте вместо него попробуем этот IP. Копируем. Нет, не делайте это. Вставляем. Ищем. Почему это происходит? Эти адреса должны подойти. Мне нужны эти адреса. Ладно, может быть это из-за моего бесплатного аккаунта? Попробуем другой. Если не сработает, то бросим это гиблое дело. Shodan Search. Вставляем адрес. Посмотрим, что получится. Пожалуйста, дай мне какие-нибудь результаты. Окей, похоже, и это не работает. Ладно, вернемся к странице для разработчиков. О, получилось. С этим адресом сработало. Смотрите, вам выдан результат. Облако, имя хоста и тому подобные полезные вещи. Как бы то ни было, если мы вернемся сюда, установка селай. спустимся ниже, Видим здесь различные примеры запросов, которые вы можете делать. Можно выполнить Shodan MyIP. Это отобразит ваш IP-адрес. Можно выполнить команду Search. Мы только что этим занимались. Эта команда использует фильтры. Если я наберу, допустим, Shodan Search, дефис дефис Fields, и нам нужно получить только IP-адрес, порты и имя хоста. И далее уточним, что мы хотим найти. Допустим, Apache. Эта команда выдаст нам только IP-адрес, имя порта имя хоста, в результатах папачи. Как видите, IP-адрес или имя хоста и номера портов. Это список с результатами. Еще здесь есть пример запроса, который я уже показал вам ранее. Здесь видео с примером сканирования для поиска людей, хакнувших веб-сайты. Но это не будет работать, если вы используете бесплатный аккаунт. И если выполнить команду show download», вы сможете скачать результаты в текстовом файле. Что я сделаю? Я выполню команду shodan download, хотя нет, не download. Вы набираете имя файла, под которым нужно скачать файл. Допустим, Apache, и затем делаете свой поисковый запрос. Мы напишем Apache GB. Должно получиться, это должно сработать в бесплатном аккаунте. Apache, страна, и затем GB. Это выдаст нам 750 тысяч результатов, и они будут загружены в виде текстового файла. Если результатов слишком много, можно выставить ограничения. Как видите, я не получил результата в файле. Думаю, это связано с бесплатным аккаунтом, потому что это правильная команда. В общем, мы можем поставить ограничение на, скажем, 5 результатов. Походу, снова не сработает из моего бесплатного аккаунта. И вывод должен появиться через минуту. Да, не сработало. Может, если попробовать без указания страны, тогда получится. Я скачиваю. Получилось. Скачалось 5 результатов. Мы столько и запросили. И если пойти посмотреть этот файл, это архив Apache GB. Если кликнуть по нему, будет извлечена папка. Снова нажимаем. Открывается JSON-файл, который наполнен нужными вам результатами. Думаю, вы можете, наверное, выполнить здесь команду фильтра. Итак, если напишем фильтр, нам нужен только IP-адрес и порт. Так тоже должно работать, а может и нет. Надо проверить. Не пробовал эту команду в своих тестах. В общем, да. Так выглядит шодан, Весьма полезный инструмент. Предлагаю вам взглянуть на него. В качестве дополнения наберу команду из Мистера Робота. Давайте я ее найду. Итак, я достал эту команду, и команда, которую он использует, это организация Evil EvilCorp, продукт Apache Tomcat. Нажимаем на поиск и говорим Windows свалить отсюда, и затем получаем IP-адреса EvilCorp, Evil EvilCorp. Evil Corp, Evil Corp. Нажму на один из них, потому что я не особо волнуюсь по поводу этих адресов. Видим здесь веб-сайт и e корп. И если вы не знали, большая часть адресов из Мистера Робота настоящие и куда-то ведут. Все эти адреса ведут на один и тот же веб-сайт. В общем, на этом мы заканчиваем. Мы Увидимся в следующий раз.